Сейчас 21 век, 2021 год. Что происходит с нашим народом на нашей земле? Постоянные проблемы, работы нет, а на то, что есть, мизерные зарплаты. И то ее постоянно задерживают, отсутствие питьевой воды, а порой и технической. Отсутствие врачей, медицины, нормальных дорог. От эпидемии каждый день умирает по 5 человек официально, а в руководстве никто ничего не делает. В общем, не считай бандат. Понимаешь себе слово «стабильность» по-новому. Фактически народ стоит на коленях, он пал морально и духовно. Нация разлагается, язык теряется. А из-за чего? Из-за того, что в головах у людей мысль, выбора нет, что нет смысла бороться, за нас все решат сверху и бесполезно. Какая разница, кого выбирать, все равно будут воровать. Так было всегда и много других разных ложных аргументов. Мы стали жалким подобием тем, кого мы называли своими предками. Те люди выражали свою волю свободно, творили истории. Текущий глава РК, как и все предыдущие, ставник федеральной власти. И этот факт представляли нам как преимущество, что это поможет нашей республике в виде большего финансирования. Что же на деле? Давайте посредим динамику такого параметра, как госдолг республики. За 17 лет нахождения у руля... 1,3 миллиарда накопил и оставил нам Кирсан и Лемжинов. Еще 3,5 миллиарда за 8 лет накопил и оставил нам Алексей Орлов. И нынешний глава республики Бату Хасиков увеличил госдолг республики Калмыкия на 5,5 миллиарда рублей за 2,5 года своего пребывания на посту. И на сегодняшний день госдолг Калмыкии составляет почти 10 миллиардов рублей. Где эти деньги? На что они пошли? Кто-нибудь видел, на что они пошли? Не нужен никому ледовый дворец это федеральный проект. Больницы, дороги тоже. Наше руководство, наши так называемые лидеры, фактически вешают эти кредиты на нас с вами, а расплачиваться будем мы и наши потомки. Посмотрите на Сей Денигушетти. Из-за того, что она не может больше обеспечивать свой внешний долг, в республике введено внешнее финансовое управление. Я думаю, тоже хотят провернуть и с нами. Просто отжимает нашу республику, пытается сделать нас должниками. А для чего, спросите вы? Что банк сделал с человеком, который понабирал кредитов и не может больше их оплачивать? Отбирает у него все, что есть, и человек всю жизнь становится рабом этого долга. Что есть у республики? У нас уже практически забрали экономику, убив ее. Уничтожают природу забра... своим бездействием. И все это делается, чтобы забрать последнее, самое ценное. Отобрать у нас нашу государственность. Полностью поработить нас как нацию, лишить всякой самостоятельности и растворить. Это идеология, чтобы все были одинаковыми и едиными. Запомните, госдолг и неспособность его обслуживать – это потеря суверенитета республики. Илюмжинов начал этот процесс, упразднив пост президента, изменив нашу конституцию. За 17 лет уничтожил экономику, наследие прошлых лет и зачистил политическое поле. Орлов продолжил это дело у нас своими речами. И Хасиков, который уже два с половиной года занимается тем, что говорит, что нужно время, надо раскачаться. У которого министры сменяет один другого и скидывает все на Орлова. Я даже могу предсказать будущее. Если все так и останется, придет новая глава, такая же марионетка Москвы. Он нам также будет рассказывать о том, как все плохо делали его предшественники. Даже, возможно, зайдут уголовное дело о коррупции. Будет кричать, что я свой, я не спортсмен, у меня есть опыт. А могут даже повернуть трюк, как с мэром листы. Скажут, вот до этого у вас были главы калмыками, одни воры и коррупционеры. Значит, все калмыки такие. Вот вам другого, неважно какой нации, чужого. Этим самым внушая мнение, что мы, как нация, не способны к управлению руководству своей республикой. Нами манипулируют и имитируют смену, какое-то движение. Но на деле у нас уже давно застой. Все прогнило, тухнет и отравляет все вокруг. В руководстве никто ничего не умеет и самое главное не хочет. Меняются имена и лица, а власть остается в одних руках. Они всего лишь дают доступ к объедкам садского стола в виде бюджетных денег, которые есть наши с вами налоги, в обмен на то, чтобы сдать козлами отпущения. Главы представляют интересы Москвы, а не нашего народа. Нас порабощает и лишает всего того, чего добились наши предки, ценой пройденных испытаний. Своих жизней, которые они отдавали в войнах, на полях тысячи сражений, в скотских вагонах на пути в холодную Сибирь. И это все у нас отбирает, а мы вместо того, чтобы биться за это, как бились наши предки, просто смотрим на это молчаливым согласием и бубним себе под нос. Смысла бороться нет, все за нас решили, все бесполезно. Надо просто жить потихоньку, подбирая крохи. И делаем это шепотом, потому что у нас поселились страх. Да и какой, что нас оштрафуют на 3 тысячи или уволят с работы с зарплатой 15 тысяч. Это разве не смешно? Такие моменты. Я вспоминаю, как поступали наши предки и через что они прошли и как. Даже, казалось бы, в безвыходной ситуации, видя, что на них наступает армия врага в десятки, сотни раз превосходя их по численности, они не бросали свое оружие, не сходили с коней, не падали на колени, не склоняли голову, покорно ожидая, когда враг придет и решит их участь. Хотя, я уверен, они также испытывали страх. У них был выбор сдаться или бороться. И они выбирали. Неслись на врага с еще большей яростью и отвагой. И не в порыве безумия сметников, не в ожидании неминуемой гибели. Нет. Было желание победы, потому что в голове всегда был план, желание и готовность отдать свою жизнь за нацию. Они боролись всегда и везде. Когда у Буши хан ушел с половиной народа в гражданскую войну, во Вторую мировую, ссылки по приезду, все поднимались с нуля. История подтверждает эти факты. Наши предки не раз доказывали, что главное не количество, а качество. Они имели десятки поводов сдаться, сколько тяжелейших испытаний не прошли. Но все было преодолено с честью и достоинством. А теперь давайте представим, что бы они сказали нам, увидев все то, что творится сейчас нашим государством и людьми, как бы они отреагировали, видя, как мы умираем без воды на своей же земле, в республике, что не, что не можем обеспечить себе нормальный уровень жизни, что мы не можем не то, что выбрать свою главу на честных и свободных выборах, а даже своего мэра. Знаете, мы настоящие не такие, нас такими сделали. Пропаганда это сильная вещь, ее нельзя недооценивать. Хватит быть слабыми и безвольными, такими, какими хотят нас видеть наши враги. Вспомните, кто мы есть, какими мы были и как бы мы поступали с нашим врагом, будь он внешний или внутренний. Мы должны сами определять, что мы можем, а что нет. Мы должны сами выбирать, куда нам двигаться и кто нас поведет. Мы должны сами определять свою судьбу. У нас есть эта сила, она глубоко внутри нас, так как нас десятилетиями убеждали в обратном, надо просто поискать недок души. Знаете, есть популярное мнение, что силой нашего народа являлось воинское искусство, физические параметры, ловкость и так далее. И из-за этого, что те времена прошли, наше величие ушло безвозвратно. Я думаю, это не так. Грубая сила не могла являться определяющим фактором, потому что мы побеждали не числом. Наша сила – это наш гибкий ум. Это военная тактика, стратегия, это наука, это мораль. Это образование, это культура, это свобода внутренняя, которая проявлялась вне ни от кого-либо. Понимание, как поступить правильно в интересах процветания всей нации. Мы никогда не довольствовались малым, не были рабами, не шли на сделки с совестью, не поступали с принципами справедливости. В почете была только честь, мораль, достижение всеобщего блага для всего народа. Иначе никогда бы не смог народ, не обладая такими качествами, родить на свет такой эпос, как Джанга, идеалом которого был защитник Родины, который никогда не обманет ближнего, не предаст свой народ, а отдаст все ради ее процветания. Именно это качество позволяло нашим предкам доминировать и идти вперед, невзирая ни на какую угрозу. Они шли вперед не потому, что не боялись проиграть, они шли ради народа. Они не искали причины, почему они могут потерпеть поражение. Для них не было такого варианта. Они защищали Родину. Я предлагаю всем нам перестать жаловаться, искать отговорки, причины для проигрыша, а искать возможности для защиты нашей республики, достижения процветания нашего народа. Скажу сразу, из-за того, что мы были долгое время в глубоком сне, а некоторые до сих пор в нем находятся, это будет долгий и сложный путь. Но лично для меня главное – это сам процесс достижения цели. Пусть это и может занять годы, а если цель большая, то, возможно, и всю жизнь. Все зависит от того, сколько нас будет и как мы будем действовать. Жизнь – это борьба. Раньше все решалось в войнах, сейчас уже не надо отдавать свои жизни. И сегодняшнее поле сражения – это выборы. Если вам надоело жаловаться в пустоту на жизнь, на отсутствие рабочих мест, а на тех, что есть мизерная зарплата и задержки, на отсутствие воды, врачей, на саму власть, потому что не решает эти проблемы – и мало того, им плевать на это, в первую очередь надо начать с уважения к себе, вытравливание арабского мышления. Наша цель не сделать так, чтобы власть нас уважала, не просто поменять одни лица на другие, сохранив текущую схему, где есть власть и остальной народ, а полностью поменять порядок привычных нам вещей. Мы должны стать теми, кто сами выбирает свой путь, совместно движутся к цели, для этого нам надо соответствовать нашим предкам и обрести вновь ту силу, которая внутри нас. И первый шаг на этом пути к ней очень простой – это участие в выборах. В жизни нет проигравших, есть те, кто сдались. Сдаться либо победить – выбор за нами. Нэнда Цугар, меня зовут Чучеев Иван, и мне не безразлично будущее моего народа. Я призываю всех воспользоваться своим правом и принять участие в выборах Государственной Думы РФ.